Ну вот долгожданная пятница, середина дня. И несмотря на то, я что у наших детей делаю. еще очень много Мама, занятий я сегодня. Так делаю, я просто... Мама, Это я пятница? Домой. Да. Блин, мой сын с девочкой гулял сейчас. Надо было его снять. Расскажи, ты что делаешь? Фрукты. Нет, овощи. Овощи, вот что я еще пьевая. Я же посадила на площадку, да? Молодец, давай. Ты что берешь? Да. А куда ты его клеить будешь? Покажи. Ну, Маленький хочешь да. черный, давай. На, вот бери, видишь. Куда его клеить? Покажи. Аккуратно, аккуратно. Ну, покажи, как у тебя получилось. Вот. Мама. Ну, Полин, аккуратнее. Давай. На, не надо отклеивать ничего, не надо отклеивать. Он уже не отклеится. Зеленый. Большой будешь брать кружочек? Да. На, вот я смотри себе. Ой. Эй. Да, Эй. Что ж такое? Да. Куда ты будешь клеить? Только аккуратно, аккуратно попробуй. Молодец. Вот видишь, уже хорошо получилось, Мама, да? А да, доченька. Зеленый? Ну, так, такую, зеленый? А, да, да, зеленый. <связь> куда клеить большой кружочек? Посмотри, куда большой кружечку есть. Молодец Шелы. Молодец. Где там еще какие теперь клеить надо? Вот, маленькие маленькие. Давай вот, вот, вот так. Кр красный. красный, а это красный. Красный, красный. красный. а это желтый. желтый. В смысле на понедельник? Да. Ну учись ну, иди нас. Вот эти всякие, вот эти. Мне арты... не понадобится как ты пишешь шестнадцать. Не надо, не надо. И не надо мне лицо показывать а что ты расстроена? Да. Дашенька очень усидчивая у него всегда получается, почти всегда аккуратно, иногда он заходит за линию, как видите, более-менее Но вообще заниматься они за лекции исключительно в сами. В садик хочешь? Да. Ну пойдем в понедельник, хорошо? И пастим чуть-чуть. Не, не получается, ну давай попробуем да. вместе. Мы кружочек делаем, да, дочь? Да. Вот используем наш обыкновенный пластилин российский, потому что он твердый, да? да. И надо прилагать усилия, чтобы его раскатать. Как раз молодец, покажи. Покажи, какие у тебя кружочки. Где у тебя желтые кружочки? Вот желтый, а еще где желтый маленький? Вот желтый. А где красный? Вот красный. Еще. А давай еще зеленый или черный. Черный, да? Да. да. Черный. Ну давай черный Ее, кружочек сделай. Какой-то замен. Да, это мое. А ты что жадничаешь? Полин, ты разве жадная? Да. Угу. Мама, это этот Сейчас подожди минутку. Паденочка, ты не дашь пластилин, Даша? Нет. Почему? Потому что... Ты жадная? Да, перенести такую штучку, у нас есть такие салфетки. перенеси. Дочь, а разве можно быть жадной? Дочь. Да. Мамочка. Когда у тебя много детей, даже если ты поздно пришла от подружки, ты да. фиг выспишься. Да, Даша? Да. Почему? Вот объясни. Почему? Потому Мама. что Даша в хочет к маме приходить. Мамочка! Mm. Мама! Ося, ося. Мама! А не всталает. Всталает. Вот, вот и не выспишься нифига. И погулять маме нельзя. На следующий день обязательно надо вставать рано, рано, рано, рано. Потому что две козявки не дают поспать. Как вас зовут козявки? Маша. Мама, а, головку, мам, бабу, а, Полина, а мама сейчас позвонила, сейчас мне привезут коньки. Боже мой, бредит уже коньки. И где, баб? Сейчас, сейчас я пойду умоюсь, приведу себя в порядок, приведу вас в порядок. Пойдем готовить с вами вкусняцкую кашу. Давайте приготовим кашу из хурмы бананой. Давайте. Да. А, а почему они переоделись, не переоделись, не сняли свои эти сонные наряды, а? Пока всем. Ой, доброе утро, Стана. Вот тебе суббота утром. ругаются ли мы дети Мам, да ну, вот пока а после того как мы покушаем, хорошо? У нас сегодня очень поздний завтрак. Нет, Даш, я буду. уже да. большая. Мы приготовили я буду, и да, Еще человека будет тяжело, и пирожки да, и йогурт. Так, а что за ссоры такие? Ай, пирожки, йогурт. Сейчас ждем папу. Наши сегодня принесли коньки, мы собирались покупать. Ну, вот моя подружка близкая. Кажется, у нее девочка занималась. Ну, каталась на коньках. Ну, пока такие, для начинающих. Ну, тут размер наш 27 Коробочка. Подожди. Так что едем только за комбинезоном наши. А конфетей, Лера у нас накрывает красивый на стол, да, дочь? Да. Ровненько. Мы с Лерой приготовили из с девчонками пирожки. пирожки. <связь> а -а что мы еще будем кушать? Летят, и, невкус... и невкусную кашу. <связь> и Вкусно. очень вкусную кашу из банана, хурмы и геркулеса. Без и вот управляя. это. И омлет, да. Закрой эту Мухи летят. Какие мухи летят? Замерзнет. А это Даша. Даша, что ты хочешь сказать? Я хочу накладывать всем кашу. тогда каши. Ну давай, я А вот здесь нудящий Арсений. А папа едет с Марком из парикмахерской, да? Что случилось? Поговори со мной. А это противная девочка, противная, нудная девочка. Со старшими побыть. Нет, эта девочка постоянно нудит. Ты нудишь? Да. А почему ты нудишь? И я нуд... И... А я куда? Я... я сюда. Садись. Ездили в Икею. А, а, Ой, вот какая красота. Да. И теперь идем купаться в сосновой водичке. Ай. Проходит наш выходной. Мы сегодня ездили в магазины. Покупали Дашу. Да, и в Икею заехали. Купили даши коньки, варюшки на фигурокатание на садик. В общем, Даша сама сейчас все расскажет. Давай. Мне купили варюшки, печатки на фигу на, на сладик, а не на фигурокатание и... Такую темную воду купаться. Да. На самом деле это что на темная водичка называется? А. Сейчас скажу. А почему трусы ты не сняла, дочь? Подожди-ка. Мам, надо, надо Не купать. надо, я, вам сниму, я не буду снимать. Эта темная водичка называется экстракт хвойный. Эм... Вот он успокаивает, восстанавливает сон, восстанавливает энергетику, повышает работоспособность. Приятный. В общем, для всего он хорош. И вот мы добавляем водичку. Сейчас девчонки будут купаться. Купаю их в этой хвойной водичке. Даш, тебе нравится? Нет. Почему? Это горячая. А она не горячая, она нормальная. Температура воды, Дашь. не выдумывай, пожалуйста. Дарья, что ты опять надулась? Что опять не так? Скажи мне, пожалуйста. Вот скажи, пожалуйста, ты человек настроение. Нет Поиграет Полина, тебе даст такую же штучку, ладно? Хорошо? Полина будет долго Один минус, конечно, это хвойная вален, тирать ванну приходится. Ой, запах стоит. Ой, Ой. Ой. Ой. Какие волосы я уже длинные, дочь! Расти, расти, девочка, расти, моя маленькая. Молодай. Дарья, что опять не так у тебя? Даша, ну давай по очереди. Сейчас две минутки ты играешь с этой, потом отдаешь ее по Полине. <свист> Давайте нос полоскайте, в водичка. водичке. Мама пошла, Пока. Пока. вытащить и перекладывай так Попробую вот так положить ой молодец какая Попробую вот так вытаскивать Прыгут. ты прыгал сигун сейчас я посмотрю Лер, в ответах я сама не знаю у меня мозг выносит